У меня жабра на насона. О, бля. Ты мне это, я это с тобой выбал. Ну, так, так, хуй знает. Это вертушечка. Без дать Блять, уже руки воняют. Давай в ему, как чтобы он на. На.